Привет мой дорогой зритель от Science TV, добро пожаловать на наш канал. Спасибо тебе за всю твою поддержку, которую ты даешь нам. Твоя поддержка помогает нам двигаться вперед и не сдаваться. Огромное спасибо тебе за это. Сейчас давай продолжим наше видео. Все люди постоянно растут и меняются, итог которого спустя время мы начинаем отделяться друг от друга. Для многих старые дружеские отношения остаются в прошлом. Это связано с различными жизненными целями. Наверняка это происходит от наших личных целей и изменений в локации, это очень сложно, но мы должны идти только вперед. В какой-то степени перестать дружить означает зрелость и помогает тебе распознать то, что ты ценишь в хороших друзьях. Хотя это звучит несомненно грустно, отделение друг от друга вполне нормально для друзей, и возможно каждый взрослый человек оказывался в таких случаях. Как ты считаешь, ты можешь сохранить дружеские отношения с ними или дружба с ними несовместима с тобой? Сейчас нам предстоит это узнать. Вот пять признаков того, что ты перестал дружить. Номер один. Ваши ценности противоречат друг другу. Пока ты идешь через свою жизнь и получаешь новые опыты и знания, твои ценности и мышления будут меняться. Как правило, мы находим новых друзей со схожими интересами. Так у тебя появляются новые друзья. Но не исключено, что ты можешь перестать общаться и с ними. Конечно, тебе не следует останавливаться. Нужно заводить новые дружеские отношения и по возможности укреплять старые. Но если у тебя очень сильные разногласия с друзьями, то ты можешь найти новых друзей в своем окружении с схожими интересами. Номер два. Ты не проводишь больше времени с друзьями. Как правило, когда тебе кто-то достаточно нравится, ты всегда стараешься проводить с ним больше времени. Если ты и твой друг вечно оправдываетесь, не тусуетесь вместе, это может быть сигналом на то, что ты перестанешь с ним общаться. Твои интересы, мнения и эмоции с такими друзьями могут быть даже несовместимы. Это лишь негативно влияет на ваши дружеские отношения. Это признак того, что ты перестал дружить и перестал обращать внимание на своих друзей. И в результате этого твоя дружба с ними закончилась. Номер три ты не разговариваешь с ними о том, что тебе действительно нравится. Эта фраза означает, что друзья часто разговаривают о своих увлечениях. Если ты не рассказываешь им о своих увлечениях, то скорее всего тебе страшно рассказывать им, потому что ты считаешь, что они не поймут тебя. Это признак того, что ты чувствуешь себя некомфортно в окружении таких друзей. Дружба основывается взаимной доверии, общением и уважением. Если ты нашел новое увлечение для себя, то поделись им со своими друзьями, это поднимет ваши дружеские отношения на новый уровень. Каждый имеет таких друзей, с кем они могут свободно делиться своими мыслями и интересами. Номер 4. Ты больше не чувствуешь дружеских отношений. Как ты чувствуешь себя в окружении своих друзей? Дружба должна быть здоровой и с эмоциональной поддержкой. Если ты прервешь свою дружбу в это самое время, твое общение с этими друзьями прекратятся. Тогда ты будешь чувствовать себя малоэнергичным в их окружении, и напряжение между вами будут увеличиваться. В конце концов, дружба должна делать тебя счастливее и давать вам обоим чувство наслаждения. Если у тебя все так, то это великолепно. Продолжай развивать свои дружеские отношения с такими друзьями. Номер пять. Ты продолжил бы дружить со старыми друзьями, если бы ты встретился с ними сегодня. Вспомни, чем тебе нравилось заниматься со своими друзьями пять лет назад. Скорее всего, за эти годы ты полностью изменился. У тебя появились новые хобби, мышления и цели. Ты развивался и менялся. Это означает, что не только ты за это время поменял свой взгляд на мир, но и твои друзья тоже изменились. Если бы сегодня ты встретил одного из своих старых друзей, то насколько вы будете совместимы вместе. Если твой ответ нет, то возможно, ваша дружба навсегда осталась в прошлом. Но твои воспоминания о вашей дружбе навсегда и у тебя, и у него останется в памяти. Мы всегда меняемся, и наше окружение тоже. Это вполне естественно для нас. На этом данное видео подошло к концу, если оно было тебе интересным и полезным, то обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал, и после этого обязательно нажми на колокольчик и включи все уведомления для того, чтобы быть в курсе всех новинок, а также обязательно поделись этим видео с теми, чьи отношения в дружбе очень дорого для тебя, а вот еще парочку видео с нашего канала для вашего просмотра, обязательно присоединяйтесь к нам и развивайтесь вместе с нами, до скорых встреч.